Вот опять белочка спустилась, что-то она кушает, что она там кушает непонятно, но что-то подобрала, самое главное, чтобы ее кошка не обижала, Ой, красавица какая.